Всем привет дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик И как ни странно, сегодня мы будем играть в блокпост Да, сегодня мы будем открывать мои накопленные за все эти годы кейсы да. потому что их накопилось слишком и слишком много Посмотрите на все-таки я зашел в эту игру, решил посмотреть свои накопления. И мне кажется, пришло пришло то время, когда нужно эти накопления открывать. У меня сегодня 79 монет. Без понятия откуда. Может за все праздники накопились, за которые я находил. Находил, да. Но, в общем, да. Сегодня будет открытие кейса. Так. Давайте посмотрим, сколько у нас крафт вторых и 1 третий, как я помню. Да. Так, извиняюсь за сопли. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте купим 5 ключей. А, так, раз, два, три, четыре, пять. 5, раз, два, три, четыре, пять. Да. Так, откроем их. Давайте еще откроем так что у меня. Так, ключи. А -а -а -а -а -а -а -а. Так, так. Скулкап, я думаю. Смысла нет. Давайте остальное откроем. Можно посмотреть, каким он есть. Так. Рашин 2. Давайте купим тогда 1. А вот. 5 минут стоит. Так. Штурмовой 2 у меня есть, да? Ну, давайте штурмовых еще 2 купим. Так, это сюда, да. давайте купим, не знаю, две штучки, ну три, давайте не часть. И еще у меня там был, как я помню, победный Давайте купим. Один, два, три, три победных вот этого, так, и три победных вот этого остается у нас 18 монет можно купить в принципе а давайте пока просто откроем посмотрим так давайте открывать начнем я думаю с так нет это слишком сладенькие кейсы слишком сладенькие так давайте начнем со остальных так погнали боже как я давно не открывал ой баг до сих пор работает так и нам выпадает Да, да. нож экстрактор ну в принципе повторка да повтор кстати повторку мне тоже дофига да так да, кейс так сейчас я думаю откроем где тут кейс рашим второй давайте откроем посмотрим что мне выпадет асвал или выход хочу освободить ладно РПК тоже нормально. она мне конечно же есть но да давайте наш второй давайте айек айек ну ладно походу сегодня мне не хватит и Ни ничего я не выведу следующего так давайте откроем джинглбеллс а, кейс и нам выпадает отсюда вроде у меня тоже все есть нет, все-таки нам выпадает красное качество. Это Баррет F82. Неплохо. Продолжаем. Так, давайте откроем еще один стальной кейс. Так, где они? А, они мне снизу. Так, да, вот. Ну, а ну вот все открывается. И нам выпадает. Бабочка? Нет. Бери это. Ну, тоже хорошо. Она у меня есть. <свистит> так, давайте откроем победный 2018. -й. И нам отсюда выпадет... Давай, МГ. Ладно, не МГ. Блин. Ну ладно. Давайте откроем тогда победный еще... У меня есть обычную победу? ключи купил. Стоп, у меня нет обычного победного что ли? Это вот такой. 18, 18. 18. Ага. Я походу купил лишние ключи. Ну ладно. Так. Так. Давайте откроем 2 Просто. Просто промолчу. Надо было докрутку сделать. Ладно, пофиг. Идем дальше. Давайте откроем Рашен второй. Рифл кейс. Штурмовой. Извиняюсь. Так. Давай, АЕК. АЕК. Ну давай. Ну ты же сможешь. Я в тебя верю. Давай. И. Ну ладно, ладно. Так остается у нас. Так давайте, знаете, что сделаем? Победный. Один, два, три. Кейсы. Хоба. Давай. Маузер, давай Маузер. Хоба. Почти. Модел 10. Ну, ладно. Давай еще один, еще один. По фасту просто открываем. Давай. Что ты выдашь мне? Давай. Маузер. Нет. Томпсон. Ладно. Так, давайте откроем стальной. Стальной. У меня хорошее предчувствие на него. Давай. Что выдаешь? Нож. Не нож. Нож. Не нож. Нож. Нож. Стиль это. Ну ладно. Так. Кейсы. Остается... Так, давайте победный 2018 откроем. Где они у меня там? А давайте вот это еще Опа, я извиняюсь, кто мне пишет, я не понял. Телефон выкинем. Продолжаем. Давай, баррет. Баррет мне уже выпал, я еще один хочу. Давай, Крафт-3 скрафчу. Давай, давай. Нет, НК-416. Ладно. Давайте победный. Победный. Так. Вот думаю... Давай тебя, давай тебя, давай. Что выберешь? Маузер, давай маузер. А, стоп, маузер, тут нет. Давай люгер, люгер. Либо МГ. Люгер, либо МГ. Ладно, ППС тоже нормально. Вроде она желтого качества, да? Так. Нет, И... она белого. Да ладно, я думал, она желтого хотя бы. Фига ее занизили, конечно. Так ты имба, так ты имба. Так, давай-давай, раскручу тебя по полной. Что выдашь? Что выдашь? Давай. Нож. Бабочка. Не бабочка. Бабочка. Пролетела. Ладно. Так, кейсы. Остается у нас по одному каждого из кейсов. И еще остается 4 штуки крафт-кейсов. Так, давайте откроем крафт второй, Третий напоследок, потому что он супер сладенький. Так, и нам выпадает... Да, МП-5 это, да. Да-да. Да-да. А, так, давайте еще один, еще один. Я не остановлюсь, пока ВСС не выйдет. Конечно, она у меня есть, но ничего страшного. Повторки тоже не помешают. ВСС... Нет, не ВСС, сик. Так, так, так. Остается у нас один, один. Давай, брат, ВСС. Чтоб ты сделал этот видос. Брат, давай. Ты не сделать видос но ну, будет смешно с тебя вп выпадет остается у нас поклик по одному ключу на каждый кейс так давайте первым откроем победу из первого победного, вернее последнего победа нам выпадает грант да это вроде бы э А, желтая, да, желтая. Не ошибся. Так, а, давайте еще один по Нет, нет, новогодний. Да. Чуть не сказал Хэллоуин, но... Так, давай, бард, бард, бард. Раскручиваю. Назад раскручиваю. Ладно, раскрутка плохая идея, плохая. Давайте стальной, просто так откроем, стальной. Так, это вниз, это вниз надо. Так, стальной, просто по-фасту, все. Не кручу, ничего не делаю, мышку не трогаю даже открывается сам и мне выпадает барабанная дробь стилит еще один стилет но тоже неплохо тоже неплохо так давайте откроем последний победный последний победный 2018 года и нам выпадает кстати вроде кис не вышел на этот код и как на день рождения на день рождения вроде бы блокпост мобайл что-то вышло и нам выпадает стик 44 ладно ну и самый сладкий кейс на сегодня это крафт 3 кейс да дорогие друзья где выпадает авп долгожданная всем авп да, долгожданная Долгожданная, потому что ее выбить никто не может а я кстати выбил ее с первого кейса еще нескольким людям ее выбивал Ну ладно, до... достаточно Воскрес. Открываем. Давай. АВП. Выпади. Давай. Я в тебя верю. Последний кейс. Почти, почти, почти. Так крутку все-таки не надо было делать, мне кажется. Мне бы кажется, она выпала. Ну, так нам выпадает Desert Eagle. Ладно, ладно. Ну, на этом, наверное, все. Будем закатить. Или давайте. Потратим все монеты и открою скулкап. Скулкап. Да. Ностальгический кейс, который убирали, а потом вводили заново. Жесть. Давайте, все деньги просто поднули Давай, скулкап. Выпадем я керамбит. Мне, кстати, сначала кукри. Кукри выпало. Я с ней играл. А потом мне человек один, который закупился множеством этих кейсов, продал его мне. Я выбил на тот момент этот. Керамбит. Ух, как я его любил тогда. Оп! Я выбил! Выбил! Выбил! Керамбит! Это пойдет на фейк, кстати. Кликбейт, Да-да! Вот такая крыса. Ага. Так, давай еще керамбит. Че нет? Все выбил! Все оружие с по кейсу. Кукри, керамбит и катана. Да, дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем.